Так, друзья, по поводу курения на пляже. Смотрите, за целый день, проведенный на пляже GPR, я никого не увидел курящего непосредственно возле моря. Не знаю, как бы можно, нельзя здесь курить возле моря, но здесь много отдыхающих людей с детьми. Ну и так э, плотно здесь люди на этом пляже находятся, что если вы будете курить непосредственно возле самого моря, то мало кому это может понравиться. Но что я заметил? Что все курящие выходят покурить в, условно говоря специальные отведенные места значит есть вот такие вот урны и все выходят курить к ним пляже мусора я не заметил и бычков тоже поэтому друзья чтобы у вас не возникли проблемы на отдыхе лучше и безопаснее подойти к этим урнам покурить здесь и у вас не будет никаких абсолютно проблем потому что если выбросить бычок не в урну то за это есть большой штраф в Дубаях. по моему 500 дирхам поэтому лучше друзья сделать все правильно чтобы ваш отдых прошел абсолютно без происшествий тем более что это не составляет труда пройтись а буквально от места где вы лежите на пляже буквально 10-15 метров и спокойно покурить эти урны расположены буквально каждые 5 метров в некоторых местах немножко больше там метров 15 расстояние между урнами но если вы будете курить возле этих урн то у вас не будет никаких проблем абсолютно